индикатор сезона альткоинов показывает у нас то что наступил альткоин сезон я хочу вам сказать что это просто шикарный альткоин сезон в котором у нас все падает поэтому мы закроем этот индикатор и будем анализировать живую рыночную картину всех приветствую друзья меня зовут сергей и вы попали на канал окигай и сегодня мы рассмотрим картину на криптовалютном рынке я покажу кучу интересных ситуаций которые можно отработать посмотрим что у нас происходит с биткоином и что вообще происходит с альткоинами и естественно я Покажу свои покупки предыдущие и куплю криптовалюту на споте. Итак, давайте с вами начинать. Начнем мы с покупок. Давненько у нас не выходило видео обзоров по криптовалютному рынку, поэтому я показываю историю, то, что я покупал. Я напоминаю, что я покупаю криптовалюту каждый день на 100 долларов. Это проект. Давайте посмотрим. Последний обзор выходил 14 января, и вот мои покупки после 14 января. То есть я купил а XRP и биткоин с эфириумом. Все мои покупки вы можете отслеживать в телеграм-канале, ссылочка будет в описании. Там я сразу публикую все свои покупки. И там также написано, почему я решил делать этот проект. Сегодня я хочу купить интересную монетку, называется Тонкоин. Эта монетка связана с телеграмом. Сейчас ее активно хайпят, плюс ко всему в телеграме уже даже можно оплачивать с помощью этой монетки разные покупки. И я куплю эту монетку, на споте на 100 долларов Давайте я объясню а, мою логику То есть она у нас уже стрельнула а, Не успела здесь зайти Теперь происходит коррекция Коррекция у нас уже имеется Примерно 24 24%. Давайте откроем дневной тайфрейм. Здесь у нас находится свеча с длинным телом. Цена у нас дошла до 50% данной свечи, что является хорошей локальной областью поддержки. Плюс ко всему мы видим здесь преобладание покупателей в данном месте и в данном месте. И неуверенность продавцов. То есть монетка имеет довольно большую силу, судя по техническому анализу. Плюс ко всему, если в принципе оценивать ее потенциал, то я считаю, что это довольно хорошая монетка. А лично мое мнение. Поэтому я покупаю на 100 долларов. Подтвердить. Вот все мои активы на данный момент. И давайте приступать к анализу рыночной картины. Итак, биткоин у нас находится на уровне поддержки, назначенной области поддержки 40-42 тысячи. И у нас здесь присутствует максимальная неопределенность. Просто очень-очень Сильная неопределенности. Здесь в принципе ничего нельзя сказать, кроме того, что цена находится на уровне поддержки и того, что я ожидаю отскока от этой области поддержки. Тем не менее, мы можем увидеть здесь, как мы предполагали в прошлом видео, понижение до уровня 40 тысяч или даже ниже данного минимума то есть небольшой закол, и только потом отскок и движение вверх. В глобальной перспективе я ожидаю именно отскока от данного уровня поддержки. Но сейчас сказать в принципе ничего нельзя, поскольку присутствует неопределенность. Тем не менее, на некоторых альткоинах этой неопределенности нет, и там видны конкретно. Конкретные движения. Например, ICP. Я давал анализ ситуации несколько дней назад в Телеграме. Здесь вырисовывается нисходящий треугольник в локальной картине, открывают дневной таймфрейм. Здесь также имеется трендовая линия сопротивления, и данный треугольник возник на трендовой линии сопротивления. То есть, это хорошая ситуация для отработки. Понижение. Ну и сейчас заходить уже в принципе, в принципе можно. Можно, но аккуратно и с коротким стопом. Цель для понижения это примерно 25 долларов. Цена у нас здесь пробила локальную область поддержки, потом вновь к ней подошла и теперь вновь отскакивает. А до закрытия остается 13 минут и мы видим, что здесь вырисовывается паттерн поглощения, то есть сила продавцов здесь пока что еще не иссякла и можно ждать дальнейшего понижения. Криптовалюта луна. Также у нас показывает понижение Давайте открою недельный таймфрейм Даже дневной открою, чуть поменьше Обратите свое внимание, друзья, что у нас идет здесь восходящий тренд И на конце данного следующего тренда Возникает у нас фигура голова и плечи Но она пока что еще не полностью сформирована Смотрите, вот у нас первое плечо Вот голова И в данный момент формируется а второе плечо. Почему решил, что оно, вероятнее всего, сформируется? Смотрите. Здесь мы видим очень сильное поглощение в данном месте. То есть, мы можем предположить, что у нас пойдет дальше на понижение. Здесь находится у нас линия шеи и, вероятнее всего, в ближайшие несколько недель у нас сформируется голова и плечи и у нас будет довольно большая цель для понижения. Это у нас логарифмический график. А цель головы и плеч равна ее голове. Подставляем это к линии шеи. Давайте ее нарисую. И мы получаем цель в районе 25 долларов. Как раз-таки здесь находится значимая область поддержки для Луны в данном месте. То есть потенциально в ближайшие несколько дней или несколько недель можно будет отрабатывать данный шорт Криптовалюта Гала Здесь мы уже давно делали анализ данного нисходящего треугольника А еще до его пробития цена у нас пробила Уровень первой цели у нас была на значении 0.30 Цена до нее дошла и теперь а она вновь ее пробивает И следующая цель для цены будет в районе 0.20 В случае пробития данной области поддержки Здесь у нас происходит небольшое поджатие Возможно мы еще увидим отскок вверх и дальнейшее понижение, а возможно пробьемся прямо сейчас Криптовалюта Matic. цена у нас находится на трендовой линии поддержки И мы видим, что цена у нас здесь отскочила от данной трендовой линии Отскочила и потом вновь пошла на понижение То есть происходит небольшое поджатие к данной трендовой линии И возможно такое, что данная трендовая линия у нас пробьется В таком случае цель для цены будет в районе предыдущего экстрема То есть на значении примерно 1.5% в данном месте Но эта ситуация не такая хорошая, как предыдущие Криптовалюта Трон. Опять же, мы здесь видим движение вниз Напоминаю, что здесь мы прогнозировали формирование двойной вершины С целью до данной области поддержки У нас это движение практически полностью реализовалось и мы видим здесь небольшой отскок, но тем не менее данный отскок показал неуверенность покупателей идти дальше. И плюс ко всему здесь вырисовывается паттерн поглощения, который опять же указывает на понижение. И возможно такое, что мы через какое-то время все-таки дойдем до данной области поддержки 0.05, и там я уже буду подбирать трон на споте. Вот такая вот ситуация, друзья, на криптовалютном рынке на сегодня. Я считаю, что здесь можно ожидать закола области поддержки. Хотя присутствует неопределенность Но я все-таки ожидаю данного закола с последующим движением вверх То есть глобально я ожидаю Именно отскока от данного уровня И в процессе этого движения вниз Наши альткоины могут исполнить Цели на понижение, то есть локально Я склоняюсь больше к понижению Но более глобально я склоняюсь Именно к росту и отскоку от данного Уровня поддержки 40-42 тысячи Вот такой мой взгляд на рынок, друзья Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу Рыночной картины, я абсолютно все комментарии Читаю, мне приятно, что вы Проявляйте активность, ставьте это видео палец вверх, друзья Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал Все ссылочки будут в описании Всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте и всем пока